Камера готова? Звук готов? Окей, начинаем. Здравствуйте, с вами Бабенко Артём, город-герой Севастополь, Россия. Севастополь – это моя година. Кусочек моего сердца в каждом камне, в каждом дереве, в каждой чайке, в брызгах волны. Счастлив тот, кто побывал здесь хотя бы раз. А мне выпала честь родиться и жить в Севастополе. Это большая гордость и ответственность. Почему мы называем Севастополь легендарным? Да потому что гордость его – легендарные люди, которые творили историю. Я тоже хочу внести свой вклад в развитие своего города и своей страны. На данном этапе у меня нет достаточно знаний, опыта и возможности сделать это. Но я изучаю геополитику, историю формирования стран, мира и России в том числе, взгляды древних и современных мыслителей, идеологов, политиков и пытаюсь выставить свою идеальную схему дальнейшего развития своей страны. Я еще в самом начале пути на плановые и далеко идущие. Может быть, и я смогу внести свой вклад и оставить маленький, но полезный след в истории. Ну что, ребята, снято? Всем спасибо! Все свободны!